Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И я вас приглашаю на третий поток совместника по вязанию джемпера-паутинка. Такой джемпер вяжется спицами, и на первых двух потоках девчонки вязали именно паутинки. Но в этот раз я предлагаю вам связать не только паутинки. Дело в том, что на своих совместниках я девчонкам даю калькулятор расчетов, по которому... Можно связать все, что угодно из любой пряжи и на любой размер. А так как у нас сейчас весна, а впереди и лето, можно вязать что-то полегче. То есть можно связать э, такой же джемпер, но из э, летних ниток, из льна, из шелка, из хлопка. Можно связать футболку с коротким рукавом. То есть, да, такое тоже возможно. В калькуляторе вы задаете свои параметры, и он вам все посчитает. И я уже сказала, что изделия могут быть разные по составу пряжи, по своему размеру. Но неизменным у нас будет оставаться модель форма изделия, силуэт. Мы будем вязать вот такой цельнокроенный рукавчик. Его еще называют форма кимоно. Вязать мы будем снизу вверх и вот здесь уходить на рукава. То есть у нас будет изделие вязаться сначала по кругу, потом поворотными рядами. И что самое замечательное, в этом изделии нигде нет никаких швов. Посмотрите, вот видите, на моей паутинке нет швов ни здесь, ни здесь. Единственные два шва это вот здесь декоративные шовчики по верху, то есть на рукавах снизу тоже нет никаких швов. Это нам с вами облегчает задачу, то есть ускоряет процесс не надо делать каких-то сшиваний деталей и так далее и можно связать все изделие от одной нитки и если вы будете вязать из бобинной пряжи то у вас точно не будет никаких узелков никаких швов никаких соединений нити и по поводу пряжи мы уже разговаривали в предыдущем видео можете посмотреть я проводила прямой эфир с магазином все связано ольга бочарникова владельца магазина нам рассказала о том Какую пряжу стоит выбирать, какой махер стоит подбирать, если вы собираетесь вязать паутинку. Какие пряжи, на какие пряжи летнего, так скажем, характера стоит обратить внимание, чтобы у вас модель хорошо смотрелась, вот именно вот этот силуэт модели. Я не сторонник того, чтобы все вязали одинаковые изделия. Я сама не люблю вязать одно и то же, хотя... Паутинка это для меня исключение, я их связала уже три штуки. Настолько затягивает этот процесс и вяжется она легко и просто. Кстати, для новичков такой приятный момент. Вязать мы будем по кругу и, сами понимаете, если лицевую кладь вязать по кругу, мы будем вязать одни лицевые петли. На мой взгляд, это тоже убыстряет процесс. Я вот, например, лицевые петли вяжу намного быстрее, чем изнаночные. И можно, в принципе, не смотреть вязание, а сидеть и наблюдать по телевизору какой-нибудь сериальчик. Совместник будет проходить в закрытом телеграм-канале. Каждый день вы будете получать видео-уроки. Смотреть их, естественно, повторять и присылать мне на проверку домашнее задания. Конечно же, мы с вами вначале определимся с вашей моделью, посмотрим, какая пряжа у вас подобрана и что из нее можно придумать. Я, возможно, какие-то советы для вас дам, либо предостерегу вас от каких-то ошибок. Затем я расскажу вам, стоит ли вязать образец, для чего он нужен, и вы на основе своих образцов. Сделайте расчеты в калькуляторе, а дальше уже пойдете вязать свои изделия, которых не будет точно ни у кого. Так что обязательно присоединяйтесь к нашему совместнику, будем вязать вместе, согласитесь, в теплой дружной компании вязать намного веселее, это и стимулирует, и хочется закончить все свои домашние дела и быстрее взять вязание. Я с вами буду на связи в течение месяца, и все материалы, которые вы получите на этом совместнике, у вас останутся навсегда. Начало совместника уже 9 апреля, а прямо сейчас вы можете перейти по ссылке, добавить товар совместником в корзину и оплатить. После оплаты вам на почту придет приглашение со ссылкой на закрытый чат телеграм-канала. Вы туда вступаете и ждете начала совместника. И сейчас у меня для вас очень выгодное предложение. Ну, во-первых, старт продаж мы начинаем со скидок которые по мере приближения начала совместника будут таять. А для самых быстрых и самых активных у меня есть дополнительный промокод на еще большую скидку. Если прямо сейчас вы пройдете по ссылочке, добавите товар в корзину, вы там увидите поле, у вас есть промокод. Вот в это поле вводите слово «Скорость» большими буквами, и ваша цена еще уменьшится. Так что торопитесь, таких промокодов всего 10 штук, и кто успеет, тот придет на совместник по более выгодной цене. А у меня на этом все. Жду всех вас на совместнике и обещаю, что будет интересно и продуктивно. Пока-пока!